Да. Ох, блин, ски так пить хочу, пипец, не могу просто, бля, сейчас открою крышку и попью воды. Слышишь, бля, ты шо палишь, нахуй? а ты что делаешь? Я тут плаваю, я купаюсь. Так это моя вода, уходи. Я хочу. Да, мне похуй, брат. Я купаться хочу. Последний раз предупреждаю. Пошел нахуй. Блять. Соси, блять. Да пошел нахуй.